Вот смотрите, сколько человек. Красота. Ребят, только что проходил мимо камышей, думал, что там в Шеруде? думал, цапля. И тут буквально в метрах, наверное, в пяти от меня взлетает сыпной орел. Я никогда раньше не видел его в живой природе. Плохо, что, конечно, он улетел, он где-то в в ту сторону пошел. Но я не ожидал его увидеть именно в камыше, в тростнике. Очень красивое зрелище. Птица просто неописуемо красивая. Уже 2 августа, 2018 год, выехал я на озеро Чернобутово. По весне мы здесь ловили красноперку, тарань, ну и немного карася. Я давно уже не был на рыбалке, уже очень соскучился, потому что последняя моя рыбалка была крайне неудачная. Ну, я в ролике поставлю фотографии и видео того, что творилось на воде. То есть течения не было, ветра не было И вода вся зеленая Причем зеленка пробивала, наверное, сантиметров 30 поверхности воды То есть рыба не клевала Я даже клево не видел Поэтому, соответственно, не получилось Выложить ролик Сегодня будем ловить карася Возможно, немного красноперки потягаем Я с собой взял поплавочные две удочки 4 метра и 6 метров И спиннинг Если что, заряжу его под поп И попробуем покидать именно на красноперку Все Так, вот такое место Вот туда я буду кормиться. Видно, что бульбы идут, значит карасик там кормится и гуляет. И будем пробовать там ловить. Закармливаться я буду кашей с макухой и добавлю немного прикормки покупной. Карась Донный, Бомба, как так он называется, от фирмы Фанатик. Сегодня о честно говоря, забыл. Буду ловить на кукурузу отварную и червя. Посмотрим, что из этих насадок будет лучше работать. Все, будет интересно, обязательно включусь. И здесь сюда. сюда. О. Ребят, первая красноперка. И смотри, какая красивая. Ох, какая. Вот за вот такой красноперочкой можно и поехать. Проплыл... Чтобы вы понимали, я, наверное, километра два с половиной сюда. Красавица, да? Первая пошла в садок. Кстати, надо достать садок. Первая красноперка была поймана на червя, на чистого червя. Красноперка хорошая, крупная. Взяла сразу в заглот и повела. Но я думаю, из-за того, что все-таки у меня крючок стоит достаточно маленький, то есть я его специально поставил для того, чтобы и карась, и красноперка брала. Если бы сильно большой, красноперка наверное, была не так активна. То есть первая рыба подошла. Прошло, наверное, минут 10 с того момента, как я закрошил. поклевка но не подсек, Наверное, какая-то мелочь просто схватила и повела. Те стягают одну за другой. То краснопер, то карась. У меня что-то пока тихо. Меня это дико напрягает. Хочется нормальную рыбалку и отловиться как следует. Иди сюда. Иди сюда. Наконец-то, наконец-то карась. И вот такой хороший карасик проклюнулся. Ну надеюсь это блин не последний. Взял на чистого червя можно опять садок смачивать. Еще один карасик. Уже помельче. Вот такая ладошка. Но все равно приятно, что подошел. Сейчас, наверное, еще докормлю. Это место. И будем сидеть ловить. Собирался, если честно, сваливать отсюда. Опять подошел. Играет с ну, давай, давай, кабанчик, бери. Бушует карасик в садочке. Так, немножко прикрою садок. Ну, что, были у меня уже случаи, когда карась выпрыгивал. Поэтому второй раз допускать такого не хочу. Красноклёрочка. Хорошая красноперочка, красноперочка, хорошая красноперочка, заглот взяла, долго ж ты рыжила. вот такая красавица, закидываем снова, в общем подошла нам прикормку, подошел на прикормку и карась и красноперка. у нас что так это у нас что это у нас маленькая густерочка вот такая сейчас попробуем на кукурузу у нас подошла красноперка и гостера значит можно пробовать на кукурузу Красная перочка. Так, ребят, смотрите, что сделал. В общем, сантиметра на 20 уменьшил глубину. И тут сразу поклевка. Причем поклевка на кукурузу, очень дерзкая и хорошая. Продолжаем ловить, ловить именно на кукурузку. Опять в то же место кидаем. и смотрим. Опять сразу поклевка, сразу поклевка. Видно, на глубине сантиметров 70 стоит краснопер. Когда делают чуть-чуть глубину больше, она, соответственно, не опускается за ней. Не так активно берет. Сейчас будем поддергивать и смотреть. краснопер отличный вот. перезабросил сразу взяла красавчик отличная красноперочка клюет на кукурузку заряжаем Сейчас насадил две половинки кукурузного зерна для того чтобы серединка издавала запах и была более мягкая иди сюда иди сюда есть небольшая красноперочка опять чуть-чуть клюет но я глубину уменьшил краснопер пошел он здесь говорит что у него краснопер вообще не дает покоя постоянно долбит он не может пробить именно глубину под карася Этот карась берет редко потому что красноперка просто не дает наживки опуститься на дно мне по его проблема На корм котам. Опять миллионов. Ну, сейчас еще раз попробую. Если нет, тогда, наверное, буду поменять место. Потому что мелочь меня, конечно, вообще не радует. Нахрена мне нужна. Котам и так есть кому ловить. Иди сюда. Это карасик. Это было видно. Как он приподнял чуть-чуть. Так он приподнял немножко и повел. Карасик взял на червячка. Иди сюда. Карась. Иди сюда. Карась. Хороший ладошечки вот такой красивый отличный карасик продолжаем рыбалку солнышко поднялось уже конечно припекает так но рыбалку мы оставлять не будем потому что я уже очень сильно соскучился по ней как видите приобрел вторую камеру для того, чтобы было видно поплывок и поклевки. Мне кажется, так интересней. Надеюсь, вам понравится. Иди сюда. Иди сюда. О, еще один. Карасик взял практически сразу смотрите какой красавец вот это карасик вот это супер я думаю видно вам было как он выложил просто классика Ох, вот это было только что борьба пытался завести в траву у меня тут как раз под подлодкой сразу трава у него это не получится. и еще один Еще один. Красиво вылаживает. Но этот, конечно, маленький. Но ничего берем для статистики. даже не успел лечь я думал я думал просто перезаброшу потому что попал на траву и подцепил вот такого карася красиво смотрите ну, классный стандартная ладошка и корный самое что интересно рыбалочка пошла причем пошла очень даже активно и хорошо по ошибке выключил камеру, вместо того, чтобы включить. Вот такой карась. Зал также сразу и на кукурузу. Надеваем кукурузу, значит. И смотрим, что будет дальше. Сразу, сразу повело. О, ребята, красноперка Она хоть и свалилась у меня с крючка Но она это сделала в лодке И вот такая красивая красноперочка Смотрите Блин, а Там опять клюет Там опять поклевка Даже камеры не выключаю Ладошечная, хорошая красноперка. Видно было, как она сразу повела, взяла на червя. Я прикормил место, поэтому затишье было, наверное, минут 10-15. Вообще никто не клевал. Сейчас по чуть-чуть опять подходит рыбка. Ну, я практически всю прикормку высыпал что везти ее домой смысла нет. Все, друзья, моя сегодняшняя рыбалка подошла к концу. Отловился я сегодня достаточно хорошо. Был сегодня и карась, и красноперка. С утра, конечно, клевала не очень хорошо, но потом... Я закормил место, через какое-то время рыба начала активизироваться, и, соответственно, рыбалка пошла. Поймал я, наверное, килограмма три, не больше сегодня. Но ну, мне, в принципе, этого достаточно, потому что я не за рыбой еду как таковой, именно чтобы там, жарить ее, сушить. Мне именно по кайфу. Вот просто сегодня я ехал по кайфу отловиться. И я это сделал. Клевала в основном на кукурузу, что самое интересное, не на червя. Червь был как вспомогательный элемент. Сейчас я вам покажу свой лов. Вот у сегодняшний улов. Есть карась красноперка, как я говорил. Сейчас я вам покажу. Так, вот был. Вот такой краснопер. Красивый. И карась был. Такой упитанный. Сейчас тоже найду его. Ну, это стандартный карасик. Но очень приятно было его тянуть. Вот мой улов. Сейчас поковыряюсь немножко там. Вот самый большой карась он сверху но ну, а так в основном ладошка ну порадовало то что действительно много было красноперки хоть и не крупные но все равно На этом все. буду стараться выпускать видео как можно чаще потому что у меня был действительно длинный простой были свои проблемы из-за этого соответственно не мог выйти на воду ну и когда вышел на воду я вам потом фотографии скинул. Видите, какая была вода, какая была погода. Соответственно, даже клево не видел. Все, на этом все. Подписываемся на канал, ставим лайк, кому понравилось. До новых встреч.